Я не знаю, с чего это сделано. Привет, друзья! Мы сегодня приехали на мотозиму. Мы самая мощная линейка в мире пауэрбэнков. У нас заряжается беспроводная. Да он кто практи... такой, что? Классический дорожный мотоцикл сделан на базе МТ-09. Снятие шлема достаточно опасная процедура, потому что, снимая шлем, мы можем дернуть какой-нибудь сломанный позвонок. Чтобы язык у него не запал в случае кратковременной потери сознания, надо повернуть на бок. Что не позволяет человеку при попадании, допустим, на лед или в воду. Также идет обязательно крепеж для рации. Не моя тема. Из защиты здесь локти, плечи и спина. Используя аналог D3O. Это оригинальный... Да эти кожи кожи мне. Это отдельный пост Алене. Алена, привет! Следующая Сам модель стена. Система 30к. Сам два раз модуля раз связи. Раз. Это все система одной да, линейки. Нет, нет, нет. Привет! Как ты думаешь, какая это поза Z900? z 900 или Z6?